Нить полипропилена обладает скользящей поверхностью и поэтому она норовит все время куда-нибудь выскочить. Что же можно сделать? Как надежно зафиксировать эту непослушную нить? Для начала мы распускаем до того места, где нить плотно намотана. Затем в произвольном порядке наматываем туго обратно на бобину эту нить оставляем примерно полтора оборота длину нити вокруг бобины затем делаем вот таким образом продеваем пальчик сюда оборачиваем эту нить вокруг бобины затем вот так несколько раз делаем поворот вот этой петельки повернули здесь образовалась вот такая скользящая петля Затем вот этот кончик захватываем и в эту петельку продеваем. Затем натягиваем и все, наша нить туго зафиксирована. Теперь она никуда не денется.